Мы с вами говорили о том, что подписчиков нужно искать по хэштегам. Это обязательно нужно, ребята, делать публикации постов каждое воскресенье. В воскресенье максимально люди заходят в социальные сети, в любые. Ну и в среду, вот это уже из практики, тоже делайте каждую среду обязательные публикации. Вот это, отмечайте на фото друзей. Сейчас есть в Инстаграме возможность при публикации отмечать. Пусть пост увидят и друзья ваших друзей, допустим. Значит, отмечайте бренды. Там прям тоже есть сейчас такая настроечка. Отметить бренды. Надо делать как можно больше селфи, Значит, что именно селфи набирает большее количество лайков. Люди увидят, что вы живой человек, что вы там присутствуете в этом аккаунте, что это не какой-то там бот. Следующее, моя рекомендация, сделайте из себя бренд. Что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы если у вас несколько социальных сетей, то везде, во всех профилях, во всех аккаунтах, которые вы создали в разных социальных сетях, значит, чтобы у вас была везде одна и та же аватарка. Потом. <coughs> Обязательно разрешайте, когда вот вы регистрируете, создаете свой аккаунт в Инстаграме, обязательно разрешайте Инстаграму доступ к контактам, ваш, которые находятся в вашем смартфоне или там, а, в компьютере. Следующий совет. Обязательно, когда будете писать, публикации свои делать, обязательно нужно, чтобы они были мотивированы и вдохновляющими потом обязательно разработайте свой уникальный стиль то есть чтобы люди вас быстрее узнавали вы должны свой аккаунт вести в каком-то определенном стиле следующий совет будьте активны то есть что такое активность активность это не значит что вы опубликовали пост и забыли в течение дня вы должны заходить, смотреть э, комментарии э, под вашим постом. Э, если люди пишут комментарии, всегда старайтесь на них отвечать. Потом продвигайте свой Instagram с помощью сервиса InstaPlus. Я уже вам раз говорил про это, что <coughs> это сервис для автоматической раскрутки вашего аккаунта. С помощью услуг этого сервиса можно наладить четкий алгоритм привлечения подписчиков и полностью автоматизировать этот процесс сведя свое участие к минимуму а сами можете заниматься другой э, работой либо побыть семьей и так далее. следующее размещайте пользовательский контент если о вашей страничке кто-то разместил отзыв или слова благодарности обязательно сделайте репост на свою страницу продвигаться через блогеров ну это Несложно, надо только найти хорошего, значит, как их называют, инфлюенсера, да? значит, и с ним договориться о, о взаимном пиаре. Следующий совет это рекомендованные пользователи. instagram вам рекомендует людей. Эти люди они могут быть ну, с похожими, как и ваш аккаунт, параметрами. Био есть такая графа, а когда заполняете, оформляете профиль, да, вот здесь вот. <coughs> вот это называется био. Публикуйте только качественный контент. Ребят, обязательно ну, обращайте внимание на тот контент, который вы публикуете. Еще совет, что обязательно нужно стремиться пробиться в топ. Почему? Потому что когда вы вводите в поиски какой-либо хэштег, то сначала перед вами открывается 9 самых популярных и набравших наиболее количество лайков, постов. Теперь, вот если у вас при всех ваших потугах, попытках плохо идет, плохо люди подписываются на аккаунт, можно применить такой прием. Он называется инстакотики следующий совет это избегайте прямых конкурентов я всегда говорю ребята прежде чем что-то делать вы посмотрите и изучите внимательно своих конкурентов обязательно давайте ценности то есть не просто публикуйте информацию какую-то эта информация должна быть ценная и как правило люди подписываются именно на те аккаунты контент которых имеет для них какую-то пользу а, ну, э, с помощью вот своих талантов попробуйте напроситься чтобы ваш пост люди сохранили себе в закладки нажали на флажок но ну, обязательно э, свой контент не надо же только одну пользу там полезности обязательно разбавляйте юмором. Вот. следующий совет это Обязательно общайтесь с подписчиками. Я вам говорил, это может быть общение в виде комментариев, в виде ответы на комментарии. Обязательно отвечайте, значит, в директ, обязательно поддерживайте обратную связь. Проводите прямые эфиры. Вот, ребята, самое сейчас, так сказать, что привлекает пользователей, это прямые эфиры. Потому что. Пообщаться с живым человеком ⁇ это не просто посмотреть видео, это не просто посмотреть картину. Совет. Запаситесь терпением. Чтобы раскрутить свою страницу, нужно потратить достаточно много времени и сил. Насколько вы уже поняли из всего того, что я говорил во время этого занятия. Не теряйте мотивацию. Если вам не хватает терпения, автоматизируйте процессы. Раскрутить. Инстапрофиль не такое уж простое занятие, как могло показаться на первый взгляд. Во-первых, нужно вам комбинировать множество методов продвижения своего инстаграм-аккаунта. И во-вторых, все действия нужно повторять регулярно и систематизировано. Вот вся та информация, которую я вам хотел довести. А теперь я хочу спросить, вам понравилось занятие? Что-то еще непонятно? Пожалуйста, говорите. Да, мне понравилось. Ну, как, я еще только все это осваиваю, поэтому для меня это все ново и ценно, потому что такую информацию я нигде не смогу взять, и такая выжимка, так все четко, в принципе, доступно. Наверное, смогла бы повторить. Ну, конечно, когда начнешь делать вот вопросы, вот. Спасибо, все очень хорошо объяснено. Угу. Какие-то конкретные вопросы у вас, Елена, еще есть? Ну, мне бы про другие соцсети, которые для меня были бы попроще, потому что я вот полный новичок. Ну, интересно было бы, знаете, какую? Ну, какая соцсеть? Вы так уже нам рассказали. Мне вот ну, однако, ну, вы все соцсети рассказали. Всего доброго, да. Елена тоже. Да. Всего вам доброго. Спасибо. Ну, я, и... ссылочку, ссылочку в ага. Все, что я сброшу ссылочку на Инстаплюс, тут вы сможете зарегистрировать, посмотреть, зарегистрироваться и так далее. Хорошо договорились. А, до свидания. До свидания. Но если есть какие-то вопросы, я... не стесняйтесь, пишите в личку, задавайте. Я всегда с радостью буду помогать. И мне на Инстаплюс.